Всем привет, ассаламу алейкум. Инна лиляхи, ваинна илей раджун. Мы говорим эту фразу, когда кого-то теряем или что-то теряем. Сегодня произошло страшное, прям вообще жесть произошла. реально как будто бы страшная сказка какая-то сбылась. Вот. Кто там? Кто-то подкрался. надеюсь не попадаю в кадр Значит, в Новой Зеландии в мечети Аннур или почему-то она в новостях была названа Альнур произошел теракт. Теракт против мусульман. Значит, я как-то так получилось общей суете поддался и пошел это все смотреть сразу хочу сказать, что э, не советую поддаваться опять же этой суете и как раз таки мое видео я хочу э, посвятить тому, что чтобы вы не копались в этой теме не смотрели видео, я с дуру посмотрел полное видео, просто террорист, вот этот преступник убийца, да, он э, снимал все не снимал все, он транслировал все, то есть это все происходило в, в лайв-формате, то есть он настроил там себе какую-то специальную камеру, прикрепил ее на каску, он был эки экипирован профессионально, то есть ощущение, что он там профессиональный солдат, который проходил долго-долго, под... то есть это ну прям такая подготовленная акция была. Вот, не смотрите, короче, это видео, да, и лучше вообще даже не изучать материалы на эту тему. Да. Сделайте дуа просто за погибших. Это какое точно... Ну, да, я знаниями точно не обладаю, то есть самому нужно посмотреть, что, что нужно, какое дуа нужно сделать за погибших. Вот, если очень кратко, чтобы вы там реально не... у вас интерес был минимально удовлетворен, ну после зухра да то есть э, зашел террорист в мечеть и открыл огонь на поражение никого не оставил в живых ну то есть э, и У меня очень много было сегодня эмоций мне было очень жалко этих людей этих мусульман Потом, разумеется, как и. Наверное, любой мужик на моем месте, да, неважно, даже мусульманин или нет, э, такую агрессию, единственное, что захочет сделать, это открутить башку этому упырю. Вот. Но я думаю, что. Э, ну, короче говоря, когда я помал себя на мысли, что хочу ему реально там открутить башку, или хотел бы оказаться на месте кого-то из погибших пробовать ему что-то сделать или там э, то есть я понимаю где я где новая зеландия ну не ближний свет скажем так да с одной стороны с другой стороны да то есть это э, ситуация в которой если бы хотя бы у кого-то из пострадавших было оружие наверное бы э, расклад мог бы быть вообще в другую пользу несмотря на то что на атакующим был э, бронежилет там он был экипирован либо это разгрузочный жилет был там точно не, не разобрал я не всматривался да и как бы незачем это делать ну то есть он был профессионально подготовлен у него было несколько винтовок вроде бы две штурмовые винтовки еще помповое ружье или что-то такое стреляющие, видимо дробью наверняка еще, еще что-то было из оружия плюс там взрывчатка плюс у него были сообщники это проходило сразу этот массакра, они делали сразу в нескольких мечетях и в конце он очень-очень быстро и резко скрылся. Вот. Очень много было эмоций, я очень, на самом деле, как-то близко это, на это, на все отреагировал. А потом чуть попозже делился с братьями, да, с друзьями, ну, обсуждал, да, то есть это. И у меня сложилось именно в разговоре, в обсуждении, у меня сложилось более полное понимание того, что произошло. И вообще... К чему все это? Куда ветер дует? Смотрите, как, то, э, несмотря на то, что это трагедия, да, хочется сразу э, осмотреть, и понять, для чего все это было нужно. Ведь понятие у любого преступления, кроме самого факта преступления, есть еще и мотивы. И мотивы, как, как правило, мотивы или причины, или цель этого преступления иногда может быть гораздо страшнее, гораздо в разы страшнее, и иметь гораздо больше последствий. И здесь мне в голову ничего не приходит, лучше предостеречься вас от участия в этом информационном шуме, от э, рассматривания этих видео, от реакции, от, э, и как бы сдержите себя и сдержите тех, кого знаете, да, от эмоционирования по этому поводу. Сделайте дуа, помолитесь за убитых, за погибших. Вот еще неизвестно на самом деле, кто, кто из нас, я или кто-то из, я или погибшие, да, то есть э, ближе, ближе к краю, еще неизвестно. А, я с, о себе буду говорить да, я, э, тот, кто меня, вот, ты, кто меня сейчас слушаешь, да, то есть я, я не знаю не знаю тебя, не, не знаю всех вас э, досконально, поэтому э, да, то есть но я могу сказать, что наверняка у них э, э, есть, для них в этом есть с точки зрения жизни вечной э, определенные Определенные, может быть, ну, сложно сказать, что это плюсы, но возможно, что их положение будет отличаться от моего положения именно по той причине, что вот так все произошло. Это мученическая смерть, да, и кто-то из них даже пытался защищаться, то есть, ну, по, по сути говоря, джихатов об, оборона, да, начиналась. То есть, как человек пытались что-то сделать, поднять голову, там, как-то сопротивляться, кто-то просто не понял, от чего умер, да, там, со спины застрелили. Короче, жесть. Но а, по поводу всего этого Что я хочу Куда дует ветер и какая мотивация Умысел, да, то есть в юриспруденции Есть такое понятие, умысел Какой был умысел и для чего это все было сделано а, Легенда, которая сразу же а была озвучена, да, как-то очень оперативно, что он состоял в каких-то ультраправых организациях и так далее, то есть был там фанатиком, был расистом, нацистом, националистом, и, значит, почему-то нашел, в общем, своих врагов номер один именно мусульман, то есть что это они, там, те, которые попирают его какие-то идеалы, его претензии на жизнь его амбиции на жизнь, значит, именно они во всем виноваты. То есть он решил вот таким вот, вот образом. Но учитывая, то есть не беря в расчет сейчас, насколько а, зверское и насколько гадкое, противное и подлое преступление совершил преступник, а, оценивая все с холодной головой, а, я думаю, что стоит посмотреть и увидеть следующие моменты. Налицо а, очень... Хорошая подготовка. Я даже сейчас не про армейскую подготовку, которую видно невооруженным взглядом всем. Про точную, кучную стрельбу. Как будто бы он годами оттачивал все эти навыки. Про слаженное перемещение. Про точное, значит, точный расчет как бы, когда ты приходишь в незнакомое помещение, плана которого не знаешь, ты же не сможешь там резко перемещаться, бегать, э, да, то есть и можешь что-то пропустить, упустить, да, в любом случае, там э, адреналин и так далее, хлещет, и вот этот человек, э, хотя я не думаю, что это человек, это тварь, да, не хочу опять же ничего разжигать там, да, то есть, чтобы там да. То есть, суть в том что ну вот реально это, это мерзкая тварь и вот это видно вышкренность видно, видно отрепетированность всех действий слаженность этих действий то есть то что он делает это профессионализм и видно тренировку то есть он специально к этому готовился за, ну, за месяц, наверное, так невозможно при, при, Приготовиться Плюс он раздобыл автоматическое оружие а, Плюс все оружие было об, об, Обклеено какой-то рекламой Плюс а, в, Он оставил Какие-то там сообщения, послания а, Плюс это трансляция дорогая, дорогая наверняка GoPro камера там, с возможностью Вести трансляцию а, Плюс Плюс а, то, что он не стал, не стал дожидаться полицию, он очень хорошо и точно э, скоординировал время э, атаки по рации. То есть там у него рация, еще что-то там, все это в машине. И плюс он удрал оттуда э, на огромной скорости, нарушая все правила, но то есть, он скрылся. Э, то есть там вроде бы кого-то поймали из, из нападавших, да, то есть нападающих было несколько. Но э, кто-то там скрылся, там ведутся поиски и так далее. Ну, все это, короче, напоминает... Дело пахнет керосином, на самом деле. В каком плане? Потому что э, там вплоть до того, что создание антуража. То есть преступник едет совершать преступление и специально в трансляции включает какие-то там немецкие марши. да, То есть э, для того, чтобы... Ну, то есть он же не сам для себя это включает, он же понимает, что трансляция идет, он же понимает, что камера работает. Вот знаете, очень многих людей, когда включается камера, э, поведение меняется э, капитально, а он это все делал еще вживую, то есть это все невозможно... Э, не, не репетируя, да, с первого, с первого раза, э, не прокручивая в голове всех, э, всего плана действий, невозможно с, э, там, не знаю, порой э, простой ролик там про кофе с первого раза записать. Уж не говоря про то, что ну, там, про как варить кофе, уж не говоря про то, что э, то, что он сделал, да, то есть, по сути говоря, это очень сложно. Но он как бы это то есть его кто-то готовил он готовился вот это все было скоординировано спланировано то есть за этим стоят профессионалы как бы, которые может быть чужими руками значит каких-то там наемников подставленных спланировали вот это вот всю штуковину. то есть что за этим за всем стоит но что мы видим дальше в этом во всем то есть дальше мы видим что на самом деле на простых мусульманах репетируют определенный информационный повод, то есть просто запускают такую информационную волну, то есть понятное дело, что сейчас мусульманское сообщество во всем мире бурлит в ответ на это происшествие, наверняка там пытаются найти виноватых и так далее, но на самом деле это скорее всего информационная подготовка к Тому, чтобы подставить мусульман, чтобы э, сказать вот, ну что вот вы этому человеку отомстить не сможете, ну и что, ну убьете его, он же один, э, он сколько человек пострелял, да, то есть получается, что как бы ну счет будет не равен, да, то есть ну даже если его, его убьют, а если его задержит полиция, что скорее всего так и будет, э, вероятнее всего э, его не убьют, а посадят просто в тюрьму, просто посадят в тюрьму. Э, как бы, где здесь логика, где здесь справедливость ну вот, тем не менее, возможно так и будет и у мусульман, у каждого да, кто узнал об этом событии, затаится такое чувство, от которого я и хочу вас предостеречь, что этот несправедливый мир вот, он, как бы против ислама, против мусульман. А я вот один такой сильный, с кем-нибудь там объединившись, куда-нибудь там поеду, и значит, там, не знаю, какой-нибудь конфликт новый появится, где, можно быть, с такими, вот, как он, да, несправедливыми. Чуваками, убийцами можно будет расквитаться которых, Которые мучают там женщин, детей Убивают мусульман То есть можно будет с ними там как-то это То есть по сути говоря в этом видно а, Чьи-то грязные политические интриги Чьи-то грязные политические игры То есть просто хотят спровоцировать В том числе и тех, кто меня смотрит То есть в том числе и вас, возможно, хотят спровоцировать Я Хочу вас от этого предостеречь Оставайтесь холодной головой да, требуйте знания, изучайте, да, э, то есть не нужно вестись на такие, на такие провокации, это реально провокация, то есть это, они специально сделали все так, то есть, ну вот еще раз факты, подготовка, хорошая экипировка, полная амуниция, отточенные навыки, э, рации, э, спланированность действий, точное изучение времени намазов, э, Заранее продуманные информационная стратегии, где какие сообщения оставить, заранее продуманная трансляция, куда чтобы не стерли и так далее, чтобы это распространялось и летело там, чтобы это все скачивалось, перезаливалось там на другие хостинги, и все прочее. То есть все это продумано до мелочей чтобы запустить определенную волну то есть им по сути телевидение это даже не нужно не нужно было сми не нужно такую жесткую новость мусульмане сами распространят и то есть это здесь профессионализм больше виден даже не с точки зрения тех кто подготавливал силовую часть всего этого массакра и всей этой бойни до да, Здесь профессионализм больше читается даже в информационной э, части подготовки всей этой, в кавычках, ну, если это ее можно так назвать, операции, да, по обезображиванию просто уммы, по обезображиванию э, наших эмоций, по обезображиванию наших сердец, то есть нас просто провоцируют, братья и сестры, просто не ведитесь на это, не реагируйте на это, я вас прошу. Аузы беляхимин шайтана на режим. Бис Миляя Рахмани и Саламу алейкум. Рахмат Баракат.